с пастором Джозефом Принцем. Братья, вы все под благодатью. Вы все в Новом Завете. Вы все семья Авраама. Аминь. Возможно, сейчас вы переживаете то, чему не находите объяснения и ждете откровения. Или же вы находитесь там, где Божьи обетования уже исполнились. Вы ощущаете Божье благоволение. В вашу жизнь приходят ответы на ваши молитвы, и вы счастливы. Сегодня я хочу обратиться к тем, кто все еще борется с какой-то хронической ситуацией в своей жизни. С каким-то постоянным симптомом или чем-то подобным. Неоспоримый факт, пока вы живы, вы сталкиваетесь с испытаниями. Испытания не означает, что вы потеряли отношения с Богом или сделали что-то не так. Испытания выпадали даже на долю апостола Павла. Аминь. Но есть вещи, от которых Бог хочет вас избавить. Это вещи, от которых Христос и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 «Через Христа и Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Вы заметили, что Христос искупил нас, то есть выкупил нас от проклятия закона. Мы больше не под проклятием. Что это значит? Значит ли это, что Христос искупил нас от проклятия закона, когда мы послушны закону? Тогда откуда проклятие, если мы послушны? Этот стих не имеет смысла для людей, которые стараются исполнить закон. Я прав? Послушайте, что здесь сказано. Даже когда вас постигла неудача, даже когда вы упали, совершили какую-то ошибку или согрешили, этот стих говорит... Благодаря тому, что Христос сделал, вы искуплены от проклятия. Он не маячит над вашей головой. Скажите себе, даже когда я не справляюсь надо мной, нет проклятия. Это помогает вам вернуться назад, на прежнюю позицию, вместо того, чтобы в страхе ожидать чего-то плохого. Дьявол может прийти и сказать вам, ты опять сплоховал. В прошлый раз ты обещал Богу больше так не делать, но ты снова сделал это. Теперь с тобой случится что-то плохое. Или с твоей семьей, или с твоими детьми. Дьявол приходит с подобной инсинуацией, с подобной перспективой, и если вы примете ее даже мысленно, не говоря об этом слух, она усилит проклятие. Проклятие не от Бога. Хочу, чтобы вы помнили, что к проклятию закона относятся всевозможные болезни, которые в Библии не перечислены. Хочу поделиться с вами тем, о чем говорю с 90-х годов. Это откровение о двух горах горе Горезим и горе Гевал. На этот раз я поделюсь с вами свежим откровением. Его можно применить по-разному, но главное, я надеюсь, оно вас благословит. Вы готовы? Аминь. Может ли христианин подпасть под проклятие? Все верующие искуплены от проклятия, но может ли христианин подпасть под него? Я покажу вам кое-что в десятом стихе. Откройте, пожалуйста, 10 стих. «А все утверждающиеся на делах закона». В греческом языке слово «все» подразумевает, независимо от того, кто он, христианин или нет. «А все утверждающиеся». Это слово стоит в настоящем времени. Те, кто сейчас утверждаются на делах закона. Здесь не сказано «нарушают закон». Речь о тех, кто полагается на закон. Верит в исполнение закона, благоволение закона и восхищение законом. Они не верят, что Христос, умерев на кресте, не только искупил нас от греха, но и отстранил нас от закона, сделав нас мертвыми для Него. Они проповедуют, что мы по-прежнему должны исполнять закон. Библия говорит, что в тот же момент вы попадаете под проклятие, если не сделаете одно – исполните все, что записано в законе. Библия говорит, проклят вся, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Христиане не подпадают под проклятие. Даже, когда совершает ошибку. Благодарите Бога за Его благодать и больше не грешите. Покайтесь, поменяйте свое мышление. Поменять мышление значит знать, что Бог все так же вас любит. Поэтому Христос и умер ради вас на кресте. Напомните себе, что за этот грех Христос тоже умер. Аминь. Но не ждите, что с вашей семьей случится что-то плохое. Не ждите, что с вашим телом случится что-то плохое. Не ждите, что вашем будущем случится что-то плохое. Не ждите, что что-то плохое. Что что плохое произойдет с вашим бизнесом или с вашим служением. Не ждите, что с вами случится что-то плохое, иначе вы вновь будете смотреть на свои дела. У вас будет такое мышление «Бог благословляет меня, если я слушаюсь. Бог проклинает, если я не слушаюсь». Это мышление законника. Каким образом верующий может жить по закону? Внешне этот человек может быть послушным. Он даже может быть служителем Евангелия. Неудивительно, что в первой главе этого же послания Галатам сказано, что служитель, христианин, может попасть под двойное проклятие. Значит, христианин может подпасть под проклятие, но не так, как вы думаете. Не потому, что согрешил он или его родители. На нас больше нет наследственного проклятия. Мы искуплены от проклятия. Мы не прокляты, даже если согрешаем. Слава Богу! Проклятие приходит, когда вы начинаете учить вере и опоре на закон. Здесь сказано, а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Они под проклятием. Интересно, сколько верующих, послушных, служителей, пасторов или лидеров находятся под проклятием. Когда вы под проклятием, все идет не так, как надо. И вы не знаете, почему. Скажу очень осторожно, что все мы сталкиваемся с какими-то физическими симптомами. Но, слава Богу, что Он учит нас ходить путями здоровья. Мы учимся этому. Бог использует врачей или лекарства и исцеляет нас. Аминь. Но если вы не выходите из своего замкнутого круга, значит, есть какая-то сфера, в которой вы полагаетесь на закон. Аминь. Подумайте над этим хорошо. Здесь есть противопоставление. Взгляните на предыдущий шестой стих. Здесь сказано, «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». Авраам жил до того, как Бог дал десять заповедей и был благословлен. Прочтем восьмой стих и Писание. Провидя, что Бог верою оправдает язычников, пастор Принц Настойчиво проповедует об этом в праведной вере. Почему? И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы. Главная тема здесь – праведность по вере и благословения. В следующем стихе сказано «Итак, верующие...» Контекст не говорит вовсе не о вере в исцеление или процветание, как мы могли подумать. Контекст говорит об оправдании по вере. «Итак, верующие...» То, что они праведны по вере, благословляются с верным Авраамом. Авраам прожил больше ста лет и никогда не болел. Авраам процветал, он был богат. Бог преобразил его жену из простой женщины в принцессу. Аминь. Бог благословил его так, что даже в преклонном возрасте он мог зачать ребенка. Он смог родить ребенка в преклонном возрасте. Бог обновил его юность. После того, как его жена скончалась, Авраам женился на другой и продолжал рожать детей. Когда Саре было 90 лет, Бог обновил и ее юность так, что она смогла родить Исаака. Библия говорит, что она так преобразилась и обновилась в своей юности, что даже другие цари изумлялись и хотели заполучить ее в свой гарем. Таким было благословение Авраама». Христос искупил нас от клятвы закона. Читаем дальше. 14 стих. «Дабы» благословение Авраамова, вам нужно каждый день повторять себе, «на мне благословение Авраама». «на мне благословение Авраама». Не забывайте, Авраам жил до того, как был дан закон. «на мне благословение Авраама». «на мне благословение Авраама». Мне благословение Авраама. Мне благословение Авраама. Дьявол скажет, «но ты не сделал вот это и это». «на мне благословение Авраама». «благословение Авраама на моем теле», Благословение Благословение Авраама на моей жене. Благословение Авраама на моем служении детях. Авраам ходил с Богом так, что Библия называет его другом Бога. Теперь... Расскажу вам о двух горах. Давайте откроем вместе с вами 27 главу Второзакония. Здесь сказано «И заповедал Моисей старейшины, сынов израилевых народу, говоря, исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне». Это происходит в то время, когда был дан закон. Давайте прочтем чуть ниже, у нас мало времени, и я не хочу оставить вас без нового откровения о двух горах. «И заповедовал Моисей народу в день, тот, говоря, Асии должны стать на горе Гризим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан. На горе Гризим стали шесть племен – Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Иосиф и Вениамин. Вы заметили, что здесь не сказано о племенах Ефрема и Манассии? Они входили в состав колена Иосифа, и оно здесь указано. Асии должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие. Здесь оставшиеся шесть племен. Это Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Нефалим. Несколько лет назад я кое-что заметил. Те, кто стоял на горе Горизим, благословляли народ. В 13 стихе о народе ничего не сказано, они просто произносили проклятие. Здесь мы видим сердце Бога. Даже если народ подпадает под проклятие, сердце Бога не хочет проклинать людей. Читая это, я знал, что у Бога есть что-то свежее для меня. Я молился, чтобы Бог открыл мне глаза, и вот что я увидел. Здесь сказано, что одни встанут на горе Горизим, чтобы благословлять народ, когда перейдут Иордан, а другие на горе Гевал, чтобы произносить проклятие. Во-первых, заметили ли вы слово «перейдете»? О второй группе племен такого не сказано. «Кто скажет мне?» Что здесь происходит? А вы знали, что обе группы племен, и первая, и вторая, переходили Иордан? Им пришлось это сделать, потому что обе горы расположены на одной стороне реки Иордан. Племена находились на территории сегодняшней Иордании, на этой стороне реки Иордан. Все 12 племен пересекли реку Иордан, верно? Но о племенах, которые проклинали, не сказано, когда перейдете Иордан. Держите это в памяти. Я покажу вам текст на иврите. Вы помните, о чем я говорил много лет назад? Это очень популярное послание. Я говорил о том, как Иисус явился Иоанну в книге «Откровения» и сказал, «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». Он обращался к своим братьям-евреям. Верно? Он сказал, ⁇ Я есть Алеф ⁇ Это первая буква еврейского алфавита и тав. Последняя буква. Так? Я прав? На эту тему у меня есть целое послание. Алефтав. В самом первом стихе Библии ⁇ Бытие ⁇ 1.1 ⁇ тоже сказано об Алефтав, сотворившем все. Это, можно сказать, подпись Иисуса. Я подписываю ⁇ Джозеф, принц ⁇ Иисус подписывается первой и последней буквой алфавита, говоря за мной и первое слово в вашей жизни. И последнее. Теперь взгляните на текст на иврите. Евреи читают справа налево. «Сии» станут, чтобы благословлять народ. Видите буквы «алев» и «тав»? Их никогда не переводят. Я спросил у знакомого еврея, что означают эти буквы. Он ответил, «А, это просто подпись». Подпись Иисуса Христа. Другими словами, когда речь идет о благословении, в нашей Библии просто сказано, чтобы благословлять народ. Но в тексте оригинала сказано «Кто?» Именно благословляет. Благодаря кому? Благословение приходит на народ. Благословение приходит не потому, что мы исполняем закона благодаря Иисусу. Аминь. Вы подумали, что и тав встречаются только один раз? Читаем дальше тот же самый стих. Когда перейдете Иордан, перед словом Иордан стоят буквы Алев и Таф. Держите в памяти эти слова. Перейдете через Иордан. Перейдете Иордан, значит, что вы уже не на той старой земле, а на новой. Вы уже не на земле смерти. Вы на земле воскресения. Помните, когда еврейский народ переходил Иордан, Бог велел им взять 12 камней, символ 12 колен Израилевых, и положить их на другом берегу. А затем взять еще 12 камней и положить их на место прежних. Это символ смерти Христа. Ярден переводится как река, спускающаяся к осуждению, когда Иисуса распяли и все двенадцать племен, и все мы тоже были распяты и умерли вместе с Ним. Наш ветхий человек со всеми его проблемами тоже был распят. Но Бог не остановился на этой смерти. Иисус воскрес из мертвых. Аминь. Теперь эти двенадцать камней перенесены и уложены на другом берегу. Это значит, что все мы воскресли из мертвых, перейдя эту реку осуждения вместе с ним. Крещение – символ такой смерти. Мы все на земле воскресения. Библия говорит, «Ведите себя, как воскресшие со Христом». Вы – воскресшие существа. Вы не умрете. Если сердце христианина перестает биться, он засыпает. Он уже не может умереть. Мы перешли от смерти к жизни. Смерть в прошлом. Знаете, что из смерти проклятие в прошлом? Проклятие нищеты в прошлом. Проклятие болезни в прошлом. Если даже мы заболели, мы верим и поступаем в этом мире так, как и Иисус. Мы посажены с Ним, воскресшим на небесах. Одной женщине диагностировали рак груди. Она напоминала себе этот стих. «Мы поступаем в мире всем, кто...» как он. Она говорила, Господу Господь, ты свободен от опухоли в груди, и я в этом мире тоже. Вскоре она подошла к врачу, и тот уже не нашел следов опухоли. Женщина встала на землю воскресения. Она встала на землю воскресения. Это ваша земля. Вы уже перешли Иордан. Вы на месте благословения. Вы перешли Иордан, а враг не способен его перейти. Дьявол может влиять на людей только в сфере естественного. Если проклятие следует за вами, оно остановится у креста, место осуждения. Итак, аллилуйя, буквы алеф тав встречаются в одном стихе о благословении дважды. Кстати, взгляните на стих о тех, кто встал на горе Гевал. Здесь нет букв алеф тав До самого конца стиха буквы алеф тав нигде не встречаются. В проклятии нет алеф тав. О чем это нам говорит? Это говорит нам о том, что теперь мы с Иисусом. Теперь мы с Иисусом. Все эти шесть племен на горе Гевал произносили проклятие. Они тоже перешли Иордан, но Святой Дух не упоминает об этом. Он поясняет, почему они остались на земле проклятия, а шесть племен с горы Горизим перешли Иордан и стоят на земле благословения. Когда вы на земле воскресения, вы на земле благословения. В завершении давайте посмотрим, как заканчивается эта глава. Я уже отметил, что одни благословляли народа, а у других ничего о народе не сказано. Давайте закончим на 14 стихе этой главы. Левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом. Левиты стояли по середине, так? Но они громко говорили, проклят, кто сделает из военный или литый кумир. Весь народ возгласит и скажет аминь. Читаем дальше, проклят злословящий отца своего или матерь свою, и весь народ скажет аминь. Проклят, нарушающий ближнего своего. И весь народ скажет аминь. Проклят, кто слепого сбивает с пути. И весь народ скажет аминь. Левиты озвучивают проклятие, и народ говорит аминь. Прочтем самый последний 26 стих. Проклят, кто не исполнит слов закона сего. И весь народ скажет аминь. Кстати, мы начали именно с этого стиха. Павел цитировал его, когда писал, что все надеющиеся на дела закона находятся под клятвой. Он цитировал именно этот 26 стих. 26 стих. Разве не удивительно, что Библия говорит о тех, кто произносил благословение, и о тех, кто произносил проклятие? Однако, мы видим, что народ говорил «Аминь», когда слышал объявление о проклятиях. О благословениях там ничего не сказано. Ничего. Почему? Почему? Потому что, живя по закону, которому подчинялся в то время еврейский народ, вы всегда будете оказываться на стороне проклятия. Несмотря на то, что сердце Бога хочет благословлять вас. Хочет благословлять вас. Благодарность Богу за стих Галатам 3.13 «Христос искупил нас от клятвы закон». Сердце Бога хочет благословлять, а не проклинать. Это видно во всем, что Он говорит и делает. Давайте сейчас откроем Иисус Навин 8.34. Весь Израиль, старейшины его и надзиратели его и судьи его стали с той и другой стороны ковчега против священников и левитов, носящих ковчег Завета Господня. Одна половина их у горы Горизима, другая половина у горы Гивал, как прежде поведал Моисей, раб Господень благословляет народ Израилев. Увидев эти слова, я был ошеломлен. Это демонстрирует сердце Бога. Основная цель благословлять народ Израиля, но без Христа они не могут быть благословлены. Вместо этого левиты озвучивали проклятие, народ говорил «Аминь». Первая глава 2 Коринфяна мыбо все обетования Божие в Иисусе, да, и в Иисусе, аминь». Славу Божию через нас. Все обетования Божьи в Нем, да, и в Нем, аминь, во славу Божью. Когда вы говорите «аминь», Бог прославляет. Порой люди говорят, это обещание только для еврейского народа. Нет, все обетования Божьего в Иисусе, да, и в Иисусе, аминь. Аминь? Говоря аминь, благословением вы принимаете их. Если вы слышите хорошую проповедь для вас, она, Божье благословение, скажите аминь. Бог получает славу, а вы получаете благословение. На кресте. Христос искупил нас от проклятия. Много лет назад я задал Богу вопрос. Если бы Иисуса побили камнями до смерти, Он пролил бы кровь? Этой крови было бы достаточно, чтобы омыть нас от наших грехов. Библия говорит, что наши грехи омыты кровью Иисуса. В Израиле самым распространенным видом казни было побивание камнями. Однако задолго до того, как придумали распятие, Давид пророчествовал в 21-м псалме, что Мессия будет распят. Почему он должен был умереть на кресте? Потому что каждый, кто висит на древе, проклят. Если бы Он, побитый камнями, просто пролил Свою кровь, мы были бы спасены, но не искуплены от проклятия. Когда Его пригвоздили ко Христу, Он искупил нас от проклятия нищеты, от проклятия болезней, проклятия депрессии, от такого проклятия, когда вы вкладываете много, а получаете мало. От проклятия того, что все, к чему вы прикасаетесь, идет не так. Аминь. Теперь все, к чему вы прикоснетесь, процветает. Поднимите свои руки. Все, кто хочет довериться Христу, скажите вместе со мной. Господь Иисус, Ты мой Спаситель. Ты стал жертвой на кресте. Благодарю Тебя. Когда пролилась твоя кровь, ты приобрел мне искупление. Я был искуплен от проклятия, когда Тебя пригвоздили ко Христу. Спасибо, что в моей жизни больше нет проклятий. Иисус Христос, мой Господь, когда Ты воскрес из мертвых, я воскрес вместе с Тобой. В Тебе я прошел через Иордан на землю воскресения. Я на земле благословения. Я благословлен при входе и при выходе. Я благословлен в городе и за городом. Я благословлен везде, куда я иду. Все, к чему я прикасаюсь, Всякое начинание благословлено. Мои дети благословлены. Благословлены плоды моего тела. Я благословлен. Даже если враг придет одним путем, он будет в смятении и убежит от меня семью разными путями. Аминь. Господь сделает меня головой, а не хвостом. Я благословлен. Я буду давать, а не занимать. Я голова, а не хвост. Спасибо, Отец, что я наверху, а не внизу. Спасибо, Отец. Я благословлен. Благословлен. Поднес пастором Джозефом Принцем слава Богу спасибо Иисус если вы посмотрите на шестую главу оси то увидите что бог говорит оживит нас через два дня третий день восставит нас и мы будем жить перед лицем его Итак познаем будем стремиться познать Господа как утренняя заря явление его и он придет к нам как дождь на Наиврите грешем как поздний дождь молкош росит землю Здесь Бог говорит о пришествии нашего Господа Иисуса. В этих двух стихах Он дает нам божественные намеки. Он говорит «оживит нас через два дня». Во втором послании Петра говорится о принципе интерпретации Библии, когда речь идет о днях. Петр пишет «Духом святым, возлюбленные, у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». Если вы молитесь о чем-то, и Бог говорит «минутку», вы начинаете вычислять. Впрочем, я шучу, у Господа один день как тысяча лет, потому что он вне времени. Но принцип в том, что здесь упомянуто тысяча лет и дни. Вернемся к нашему стиху. «Оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицем Его». Слово «оживит» — очень интересное слово. Оно переводится как «вернуть к жизни». «Оживит нас через два дня». Когда через два дня? То есть через две тысячи лет. Есть ли на Земле поколение, которое живо спустя две тысячи лет после рождения Иисуса? Я могу это услышать? Живо ли это поколение? Мне сложно определить по лицам, потому что я вижу только четверть из них. Вы должны очень быстро моргать или кричать Аминь сверхгромко, чтобы я понял, что вы меня слышите. Итак. Через два дня. Не в течение двух дней, не до двух дней, а через два дня. Через две тысячи лет после рождения Иисуса. Вы рады, что Бог оживит нас через два дня? В третий день. Мы народ третьего дня. Я прав? Он восстановит нас. Возможно, это намек на восхищение, потому что дальше сказано, что мы будем жить пред лицем Его. Это отношение глаза в глаза. Аминь. Мы увидим Бога лицом к лицу. вы понимаете мою мысль? Читаем дальше, и так познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря, явление Его, и Он придет к нам как дождь на иврите Гешем, как поздний дождь оросит землю. А в Израиле есть два ежегодных дождя, которые очень важны для жизни людей. Если они проливаются в нужное время, это значит, что Бог благословляет свой народ. Никто не может управлять дождем. Его посылает Бог. Вы можете посеять семя, но в плане дождя вы целиком зависите от Бога. Я говорю не только о финансовых семенах. Мы сеем разные семена, но в вопросе урожая зависим от Бога. И именно Он дает нам урожай. В Древнем Израиле, как, впрочем, и в современном, Новый год празднуют в сентябре. Этот праздник называется Рош-Ашана. Первый дождь проливается в конце октября или начале ноября. Это ранний дождь. Этот дождь подготавливает семя сразу после посева. Другими словами, фермер только что посеял семя и ждет раннего дождя, чтобы семя опустило первые ростки. Увидев зеленые ростки, фермер понимает, что все в порядке. Затем, в следующем году проливается так называемый поздний дождь. Он чаще всего бывает в конце марта, когда приходит сезон дождей. Этот дождь помогает зерну набрать соки и быть готовым к жатве. В Библии эти два дождя являются очень и очень важными. Один для времени сияния, второй для времени жатвы. В послании Иакова сказано, вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Несомненно, что мы живем во время позднего дождя. Мы видим, как всходит урожай. Все дожди приходят от Бога. Дождь. Это символ силы Духа Святого. Поздний дождь помогает созреть урожаю. К слову, на иврите поздний дождь называется Малкош. Благодаря ему вы видите, как всходит урожай. Однако, во время сеяния вы еще не видите урожая. Будьте терпеливы, семя посеяно, дождь пролился. Вы чувствуете помазание Духа Святого. В нашей жизни бывают разные периоды. Возможно, сейчас время раннего дождя, и мы ощущаем силу Божью на собрании или проводя время с Богом, однако не видим результатов. Это значит, что вы переживаете сезон сеяния семян. Это семя раскрывается и пускает ростки. Бог все соделает прекрасным в свое время. Теперь поговорим о том, что ждет нас после восхищения. Что за праздник ждет нас на небесах? Брачный пир. Мы попадем на брачный пир. Вторая глава Иоанна. «На третий день был брак в Кане Галилейской». Скажите, третий день. Скажите еще раз, третий день. Когда? На третий день. В Библии нет незначительных деталей. У всего есть божественное значение. Если Библия говорит о третьем дне, то на то есть причина. На третий день был брак. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. Иисус и ученики Его были приглашены на брак. Отец устраивает брачный пир для своего сына и его невесты. Когда он произойдет? На третий день. Мы единственные, кто может сказать, мы христиане. Мы верующие третьего дня. Вы видите это? Помните историю Иисуса Навина? Помните, как Бог повелел ему попросить священников перенести ковчег через реку Иордан? В те времена на реке Иордан было очень сильное течение, бурное течение. Ее невозможно было перейти просто так. Течение сразу несло бы вас Мертвое море, где вы окончили бы свою жизнь. Течение было бурным, однако Бог повелел им перейти Здесь речь идет о законе, а также здесь речь идет о принципе обеспечения. Кто-то может сказать, «Пастор, я не вижу обеспечения, я не вижу дождя». Он близится, но я его не вижу всему свое время. Ранний дождь не изливается в период позднего дождя, а поздний дождь не идет в период раннего дождя. Всему свое время. У всего есть своя цель. Запомните такой закон. Бог не дает благодать заранее, прежде вашей нужды. Когда вы столкнетесь с нуждой, тогда и придет благодать. Запомните это. Итак, у реки Иордан было очень бурное течение. Сегодня все иначе. Река Иордан расходится на множество маленьких ответвлений, чтобы поддерживать население Иордании. Основное русло стало узким. В древности Иордан был широкой рекой, которая весной выходила из берегов. Не самое лучшее время для перехода. Однако пока народ был в стане, ничего не происходило. Ардан разливался. Когда народ подошел, река еще разливалась. Что сказал тогда Бог? И тогда Бог сказал, давайте прочитаем. «И встал Иисус рано поутру, через три дня». Вы видите это? «Через три дня пошли надзиратели по стану». Что же сказали надзиратели? Это послание для всех нас, для нашего поколения. Мы с вами люди поколения через два дня. Мы поколение третьего дня. Мы христиане третьего дня. Вы согласны? Мы христиане. Третьего дня. Итак, надзиратели сказали, когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего. Мы уже знаем, что ковчег это символ Иисуса Христа. Обратите внимание вот на что. Впрочем, расстояние между вами и им должно быть до двух тысяч локтей мерою. Сколько, сколько? До двух тысяч локтей. Не одна и не три. Именно две тысячи локтей. Чтобы вы... чтобы вы физически воскресли через две лет после того, как Иисус воскрес из мертвых. Какое будущее ждет нас, верующих? Мы смотрим на Иисуса и ощущаем покой и благословение, верно? Аминь. Итак, Бог говорит, не подходите к Нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили с им путем ни вчера, ни третьего дня. Прочтем чуть ниже. А ты дай повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи, как только войдете в воды Иордана, остановитесь в Иордане. Иисус сказал сынам Израилевым, подойдите им сюда, и выслушайте слова Господа, Бога вашего. Послушайте внимательно. В третий день они сделают кое что другое. Прежде чем река Иордан расступится, Бог что-то для них сделает. Против народа выступит семь врагов. Всем это число совершенства, неважно, что это депрессия, стыд, унижение и уныние. Я перечислю врагов в этой земле, куда пришел Иисус Новин. Это враги олицетворяют тех врагов, с которыми мы сталкиваемся сегодня. И сказал Иисус из всего «Узнаете, что среди вас есть Бог живой, который прогонит». Скажите, «прогонит». «Который прогонит от вас Хананеев и Хитеев и Евеев и Ферезеев и герсигеев и Амореев и Иевусеев». В вашу жизнь могут прийти разные враги, например, депрессии. Очень интересно звучит название этих врагов в наеврите. Слово хананеи несет в себе значение бизнеса, торговлей или обменом. Это люди, которые чем-то торгуют или что-то обменивают. Хананеи переводится как «торговцы» или «менялы». Но почему они враги? Первое, что нужно победить в Царстве Божьем, это самоправедность. Откажитесь от мысли, «Если я сделаю это, Бог сделает для меня». Вот это. «Если я сделаю то, то Бог для меня сделает это». Не думайте, что дав что-то Богу, вы получите что-то взамен. Друзья, вы ничего не можете дать Богу. Все, что у вас есть, от Него. Даже царь Давида однажды решила дать Богу все свои богатства, но затем сказал, «И богатства и честь приходят от тебя». Есть люди, которые гордятся, что отдают десятину, 10%. процентов. Какая материнская компания берет только 10%? процентов? Кто старше? Вы или Бог? 10 это не так уж и много. Целых 10% процентов так много. Этой церкви нужны только ваши деньги. Это позиция средств массовой информации. Но это лишь 10%. Спросите себя, где найти в мире компанию или бизнес, в котором старший партнер берет только 10%. Слава Богу. Итак, дальше по списку хетей. Это слово родом от слова хет, что значит страх или ужас. Он избавит вас от самоправедности и духа самодовольства. Он избавит вас от страха и ужаса, чего бы вы не боялись, темноты, засыпать ночью, потерять своих детей, будущего, скудности и недостатка. Запомните, ваши страхи могут быть самыми разнообразными. Но какими бы ни были ваши, Ваши страхи, вы можете не говорить о них вслух. Бог обещает, что непременно прогонит от вас всякий страх и ужас. Когда на третий день, Аминь. Третий враг, которого прогонит Бог, это евреи. Евреи означает поселенцы. Знаете, кто это такие? В те времена существовало много небольших поселений. Они не были похожи на большие города такие как Иерусалим и ему подобные. Поселенцы это люди которые приходили и поселялись в вашем доме или в вашей частной собственности, хотя она им и не принадлежит. Вы услышали? Сейчас в вашей жизни есть сферы, в которых незаконно поселился враг. Возможно, это сфера влияния на ваших детей. Сегодня на них больше влияет мир, чем вы. Аминь. Значит, в их жизнь пришли незаконные поселенцы. Возможно, незаконные поселенцы проникли в сферу вашей системы верований. В этом случае вы во что-то верите, но результатов это не дает. Почему? Какие-то поселенцы похитили Слово Божье. Сатана мгновенно приходит похитить посеянное Слово. Он заменяет это слово чем-то другим, чтобы вы верили неправильно. Поэтому вы не видите нужных результатов. Порой мы советуем людям не делать каких-то вещей, но они, тем не менее, делают это. Затем мы видим, как они спотыкаются и разбиваются. Вам интересно, были ли они благодарны за услышанный совет? Родители меня поймут. Мы говорим что-то своим детям, наставляем их потому что не хотим, чтобы они упали лицом грязи и ощутили ту же боль, которую мы переживали с вами в прошлом. Однажды они поймут все сами. Есть две школы: школа Святого Духа и школа жестких ударов. Я рекомендую школу Святого духа. Есть люди, которые год за годом не меняются и ничему не учатся. Не смотрите на свою жену, не смотрите на мужа, смотрите на пастора Марка. Аминь. Пастор Марк обладает удивительной мудростью. Порой он что-то скажет, и я прихожу в восторг. Вот это да! Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец на небесах. Итак, следующее в нашем списке — ферезеи. Кто они такие? С эврита их название переводится как «поселение без стен». Хорошо ли это? Нет. В библейские времена поселение без стен было поселением без защиты. Помните Неймиев, какая цель была для него приоритетной по возвращению в Иерусалим? Построить стены. Стены — это защита и безопасность. Возможно, сейчас враг атакует вас чувством уязвимости. Сущность депрессии — это чувство беспомощности и уязвимости. Человек думает, у меня нет защиты. Я сам по себе. Я такой уязвимый. Друзья, в руках Бога можете не чувствовать себя уязвимыми. Тем не менее, он избавит вас от чувства отсутствия защиты. Чувство уязвимости от врага. Он приходит и внушает вам чувство беззащитности, ненужности и полного одиночества. Ты становишься как будто сам по себе. Знаете, этот старый гимн, Хорошо. Последний из врагов это... Хотя... Нет, не последний. Пятый по списку враг это Гергесей. Во-первых, слово Гергесей сложно произнести. Скажите, пожалуйста, слово Гергесей. Гергесей. В буквальном переводе с иврита слово Гергесей означает стоять или обитать в глине. Дословно, это люди, живущие в глине. Глина — это ваше тело. Ваше тело, созданное из глины. Если его потереть, получается глина. Если же ваше тело сжечь, получится прах. Аминь. Лоуренс, ты так громко смеешься? Когда он трет свою кожу, получается алмазная пыль. Аминь. Но люди все равно созданы из глины. Что, Что это значит? Бог избавит вас от жизни по плоти. Такая жизнь приносит много проблем. Когда мы рождаемся свыше, мы живем уже не по плоти, но по духу, потому что дух Божий обитает в вас. Но мы должны научиться ходить в духе. Именно поэтому на служении мы учим церковь ходить в духе. Многие истины, которыми я сегодня делился, тоже часть учения о хождении в духе. Следующий враг — это амареи. Слово амареи произошло от слова «амар». Ваямар-Моше переводится как Моисей сказал. Само по себе слово Амар означает сказать. В негативном смысле слово «омар» означает «клевета». «Бог избавит вас от клеветы». Слово «омар» подразумевает не разговор один на один, а речь в публичном месте. «Бог избавит вас от публичной клеветы». Скажу вам кое-что о соцсетях. Христиан выставляют в негативном свете, в социальных сетях и повсюду. Да, я знаю, что некоторые из них допускают ошибки, да. Но фокус этой клеветы, большей частью, сосредоточен на христианстве в целом. Поэтому не верьте всему, что вы читаете в соцсетях. Вы можете верить Слову Божьему, богодухновенному Слову, которое передается из поколения в поколение. Иисус сказал, что земля и небо перейдут, но Его слова никогда не перейдут. Слова людей тоже перейдут. Не верьте всему, что читаете. Итак, Бог Защитит вас от публичной клеветы. И последний враг это Иевусей. Их название переводится как неудача или угнетение. Бог избавит вас от угнетения, от стыда, от ощущения, что люди топчут вас, от ощущения, что вас унижают. Бог избавит вас от всего этого. Другими словами, вас ждет возвышение. Вас ждет. Противоположность всех этих вещей. Вместо угнетения и депрессии, Бог возвысит и поднимет вас в любви, радости и покоя. Не думайте о своих ощущениях. Думайте о любви. Думайте... о о радости и покое. Пусть ваши мысли будут чистыми и красивыми. Иисус Навин говорит Духом Святым, что Бог прогонит всех этих врагов. Давайте прочтем 9 стих. Подойдите сюда и выслушайте слова Господа, Бога вашего. Это не слова Иисуса, это слова Бога. Давайте все встанем. Спасибо, Иисус. Аминь. У тех из вас, кто спасен и никогда не доверялся Иисусу, сейчас есть отличная возможность доверить свою жизнь Христу. Помолите сейчас вместе со мной, Отец Небесный, я доверяю свое спасение Господу и Иисусу Христу, и только Ему одному. Я верю, что Христос умер за мои грехи. Он воскрес из мертвых для моего оправдания. Теперь, «Я оправдан во Христе. Когда-то я был грешником. Теперь я новое творение. Отец, наполни меня Своим Духом Святым. Иисус Христос, мой Господь отныне и навсегда во имя Иисуса Христа». И весь народ сказал «Аминь». Слава Господу! Слава Господу!» Пусть Бог благословит всех вас. Знайте, что на будущей неделе Господь пойдет впереди вас и сделает все извилистые места прямыми. Он благословит вас своим благословением в нужный момент. Когда вы столкнетесь с какой-то ситуацией или каким-то человеком, благоволение придет как поток. Слава Господу!